Добрый вечер, друзья! Меня зовут Светлана Андреева. Я на данный момент проживаю в Англии, в городе Санхенка. Совсем недавно, какое-то время я уже начала э, бизнес. Начала именно свое дело. И это дело очень улучшило мою жизнь. То есть я могу путешествовать, то есть я могу уехать на две недели, на месяц. И со мной всегда мой бизнес. Конечно, с этим, с одним мне самой трудно справиться было. Да? Здесь для этого нужно было система. Система, которая научит меня правильным шагам, правильным действиям и, и правильно как заблокировать этот бизнес. Я познакомилась с удивительными людьми, да, с которыми ранее было, не было знакомо через интернет. Мы стали встречаться, мы стали вместе э, э, выезжать, да, отдыхать на мероприятия. И, конечно, э, это очень, я от этого очень счастлива. И эта система называется форсаж Info. Приглашаю к нам, разберитесь, звоните, мы вам поможем. Повсаж инфо, это круто. Пока-пока.